И теперь у нас операция по формированию передней поверхности. Вот, первое мы устанавливаем щипчики, то есть упираем их вот в эти вот пины, да, то есть их уперли, открываем, ну, по крайней мере, 90 е либо чуть более, и вот этой вот площадкой, вот этой площадкой я не вытаскиваю ее вот сюда, да, то есть я ее упираюсь вот прям в сами, в сами краешки, ну, то есть... Краями этой прижимной площадки я упираюсь в ручки. То есть затянули, наживили, еще раз раздвинули, как нам необходимо, и уже дотягиваем. Сейчас я эту штуку тоже затяну. Вот, и мы уже то есть, дотягиваем до того момента чтобы мы понимали, что все у нас ручки зафиксированы. то есть чтобы в момент уже формирования передней поверхности не дай бог у нас чтобы сами щипчики не сваливались да, то есть, в какой-то из боков. То есть, соответственно, подвели, настроили, то есть еще раз, руку сюда, вот эти все барашки расслабили, чтобы у нас была как бы динамика и вверх и вниз, да? вот. Ну и, соответственно, обороты опять же будем, наверное, делать, ну я работаю на 2000 оборотах, вам рекомендую, опять же, поверхность круга новая, она не засаленная, вот. Ну, понятно, да, что вам продали станок с новыми кругами. Вот, я лучше рекомендую сделать полторы тысячи оборотов. Поначалу. То есть до полторы убираем. Вот, нормально. И все, и пошли. То есть легким. Левая рука у нас вверху. Левая рука у нас вверху. Ниже, правая рука внизу, то есть мы делаем подвод непосредственно к кругу и делаем первую проточку, как бы смотрим, вот. То есть опять же мягенько все это проделали, опять же не вытаскивая щипчиков мы сняли, вытащили держатель. Вот, собственно, я переднюю поверхность сформировал полностью всю, вот. То есть переднюю поверхность мы э, сделали. То есть опять же барашки к себе, да, то есть на... делаем наклон и уходим на другую сторону. Здесь все то же самое. То есть как бы здесь, ну я уже прокомментировал. Так, проверили, что у нас все затянуто, настроили свет. Опять же, вы видите, да, что я левую руку и даже правую. Подвожу ближе к вершине держателя. И потихонечку начинаю съем. Образив ну, новый, снимает шикарно. То есть здесь как бы переживать, что вы там прижгете. То есть самое главное, ну я рекомендую учиться работать вот в динамике. Да? То есть, чтобы у нас движение по кругу все равно небольшое было. При этом давление прижима прямо вот регулируйте на самый минимум. Ну, я имею в виду руками. Теперь мы это все расслабили барашки, вернули э, в то состояние, в котором оно было. Вот. И э, здесь уже, ну, проверяем предварительно, то есть как бы вот я сформировал правильно при смыкании э, у нас нет расхождения там такого грубого либо носика, либо пятки.